Приветствую вас, я Татьяна Кудрявцева. В этом видео мы разбираем с вами воронки продаж для рекрутинга в MLM бизнес. И сейчас мы с вами разберем одну мою самую любимую воронку, которую прямо я вот от нее вообще балдею. И она дает мне больше всего результатов. Это, конечно же, видео. Видео на YouTube, например. А куда же еще загружать видео? Хорошо продвигается видео, когда вы его продвигаете при помощи рекламы, например. Если оно не очень длинное, да. Либо вы продвигаете э, сам полностью канал, оформляете его, раскручиваете на канале личный бренд и среди вот множества видео, которые есть у вас на канале, есть еще и вот такое видео, которое хорошо оптимизировано и продвигает само себя, в том числе помогая продвижению вашего канала. Итак. Что должно быть в этом видео, спросите вы меня? Потому что я вам сейчас скажу видео, да, вы просто снимите видео и подумайте, что сейчас ко мне придет толпа народу. Нет, здесь, в этом видео, есть личная продающая история. Мы еще с вами, я знаю, не разобрали личную продающую историю. Я обязательно это исправлю и запишу для вас отдельно видео по продающей истории, потому что это очень-очень важно. Но она составляется, могу вам сказать, по принципу вот, продающего поста озвучивается заголовок какой-то интересный потом внутри идет суть проблемы раскрытие проблемы потом идут результаты человека который применил то что вы предлагаете и получил какие результаты он получил и почему вот человек который смотрит нужно у него вызвать такой жгучий интерес что ему прям хочется уже сразу взять то что вы предлагаете итак вот таким образом снимается видео это может быть видео о вашей компании, о вашем продукте, о том, как вы пришли в бизнес, ваша личная история. Да? А вариантов здесь на самом деле большая масса. Можно вообще раз в неделю снимать такое продающее видео, выкладывать его на разные темы и в конце концов смотреть, какой из них лучше сработает. То и потом и запускать собственную рекламу. Можно даже в социальных сетях. Итак, видео YouTube. Дальше э, у нас человек переходит с видео YouTube, например, к вам на личную страницу, на бизнес-страницу, на которой есть лид-магнит. То есть вы его просите в видео сделать какой-то шаг, либо он к вам пишет сразу в личку и ссылочку вы, соответственно, под видео оставляете, что вам нужно написать, куда обратиться человеку. А, и дальше а, структура следующим образом. А, может быть к вам на личную консультацию, тут тоже, тогда воронка сокращается. Следующий будет этап, это личная консультация, и все, на этом, а, на личной консультации вы сделку закрываете. Но если вы хотите нормально разогреть человека, чтобы по коридору дошли только самые заинтересованные, вам желательно тогда а, после этого видео отправить человека на бизнес-страницу или канал Telegram. Бизнес-страница или канал Телеграм. Человек в этом, на этом канале Телеграм или на бизнес-странице видит какой-то либо продающий пост, либо продающую такую штучку с лит-магнитом, например, с каким-то либо он получает предложение приобрести у вас скажем например до 500 рублей там рублей за 100 за 200 или за 300 какой-либо инфопродукт который вы сделали самостоятельно PDF отчет чек-лист видеоролики 5-6 штук там например какая-то программа по обучению чему-то до да, копирайтингу да все что угодно можете сделать и с бизнес-страницы или с телеграма он понимает что он хочет записаться к вам на консультацию для того чтобы там за 300 за 500 рублей вот инфопродукт этот получить купить его у вас потому что это поможет ему в продвижении его бизнеса в интернете избавиться от перхоти от грибка стопы например ну я сейчас утрирую но если вы идете через продукт например стать более продуктивным веселым энергичным например у нас если продукт лично, рост да то тогда человеку предлагается этот, то есть какой-то небольшой инфопродуктик недорогой который он может попробовать и уже понять интересно ли ему дальше с вами взаимодействовать и чем ему это поможет решить его проблему то есть здесь будет инфопродукт инфопродукт который человек купит у вас, но после этого вы не бросаете этого человека, вы э, ему потом уже, когда он изучает это все, и вы говорите «Слушай, вот ты теперь прошел курс мой, да, мини-курс по, по копирайтингу, я предлагаю тебе сдать экзамен, да, давай там на личную консультацию с тобой и так далее». И опять же, личная консультация и переводим человека к себе в команду, если он вам будет интересен как человек, потому что, может быть, там пройдет какой-нибудь сонный за сонный, зачем вы будете к себе подписывать? А, просто ради того, чтобы он у вас болтался где-нибудь в бинаре, например, да? А, это не будет иметь смысла, потому что он только займет место и ничего делать не будет. Вы же будете отбирать активных людей, я, ну, я надеюсь, что вы хотите строить команду только из активных людей, из тех, которые действительно горят желанием зарабатывать в интернете и загорятся желанием развивать ваш бизнес. Вот такая это была линейка. У меня в видео, видео с YouTube, которое я перекидываю в разные социальные сети, я закидываю в ВКонтакте, но таким образом, чтобы оно продвигалось через ВК. Я закидываю в Одноклассники. В Facebook очень тяжко, потому что в Facebook нужно прямо в социальную сеть загружать видео, чтобы оно продвигалось. Я кусочек могу отрезать и забросить в инстаграм, в сторис, для того, чтобы людям было интересно. Они начинают писать, Танюш, хочу видео твое, да. Я могу просто сфотографироваться на фоне, там, например, плаката с темой, которую я буду сегодня в видео разбирать. И спрашиваю, кому видео. И пишут, опять же, в личку люди, чтобы посмотреть вот это видео, где личная продающая история, где решение какой-то проблемы человека как раз. Поэтому не думайте, что через видео продвигаться сложно, что оно мертвым грузом пролежит у вас на YouTube. Вам нужно его раскручивать, вам нужно его раскидывать везде-везде. Еще я запускала видеоролики в рекламу. Просмотров бешеное количество через таргетированную рекламу. Особенно Артема Нестеренко зашел хорошо ролик 15-минутный. 75% людей посмотрели ролик 15-минутный до конца. И только 5% из вообще общего числа, там больше 2000 просмотров, решили написать в личку чтобы узнать вообще, а что это такое было, непонятно. Но я хочу сказать, что через видео был слабый призыв к действию о том, чтобы написать мне. Возможно, все эти люди в то время ушли куда-нибудь к более сильным лидерам или пошли вообще искать лидеров, потому что посмотрели, нифига себе, что это за движуха новая такая. Вот, не совершайте таких ошибок, как я. С вами была Татьяна Кудрявцева, мы разберем с вами еще одну воронку продаж. И я еще не забыла про личную продающую историю. Обязательно запишу ее для вас. ご視聴ありがとうございました